Всем привет, вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео я вас хочу познакомить с проектом Аврора рассказать последние новости данный проект он плавно развивается блогеры понемножку сюда подтягиваются снимают видео обзоры про данный проект чтобы в нем начать зарабатывать переходим вот на главную страницу Аврора скачиваем приложение в Google Play на android либо же apple store на iphone скачиваем само приложение далее чтобы в нем зарегистрироваться придумываем здесь свой логин например я писал логин бойков здесь придумываем электронную почту пароль подтверждаем пароль и вводим код активации код активации будет под видео к этому видео нажимаете еще и там будет вся информация. Либо же переходите на мой сайт, будет ссылка вот на мой сайт. И здесь полностью вся инструкция. Вот главный сайт страницы marketplace. И очень важно указываем электронную почту в marketplace и в приложении одну и ту самую. Также вот адрес токена, который вам нужно добавить в metamask, у кого нету. Метамаска, вот здесь прописана инструкция, как добавить и скачать себе метамаск на компьютер. Также можно его скачать и на телефон. Математика самого проекта, это будет в дальнейших видео, я разберу данную математику. Также есть видеообзор, есть проморолик. Из последних новостей, проекта Аврора сейчас в. Турции на международном форуме представляет официальный представитель Александр Трубенков, здесь уже идет второй день, завтра будет третий день, с этой информацией вы можете официально перейти в телеграм-канал и ознакомиться. Также проводят еженедельные конкурсы, я вот в своем телеграм-канале выложил новости, все что нужно сделать, здесь все написано подробно. Вы можете без вложений здесь поучаствовать и выиграть 110 генератор, либо же 10 АВР, а это порядка 7 долларов. И здесь вот полностью вся инструкция. Также я вот снимал в этом видео, как поучаствовать в конкурсе. Кто не видел, посмотрите, 7 долларов на дороге не валяется. Кто хочет заработать здесь без вложений также вот официальная презентация в турции официальный представитель аврора александр турбинков уже выступает вот в турции здесь публикуются новости и аврора является здесь генеральным спонсором этого форума вот также вот этот розыгрыш в турции разыграли три генератора также они сняли еще там клип кому интересно перейдите кстати клип очень интересный. Итак, переходим в мой кабинет Аврора, также вот на самом сайте, все ссылки вы можете найти, посмотреть, кто такой Александр Турбинков. Также еще есть здесь менеджеры, все в открытом доступе, э -э некоторые из них проводят еженедельные конкурсы, также здесь, если вы прокачаете NFT-генератор до 15 уровня, мы будем здесь получать не только монетку АВР, но и биткоины. Со всем этим вы можете вот, перейти на главную страницу Авроры, почитать, ознакомиться. Также вот есть э, экономика нефти-генераторов. Э, первый генератор, он стоит э, 100 AVR, И изначально выпущенных таких генераторов будет э, 10 тысяч. Э, второй нефти-генератор стоит вот, 500 AVR, Будет выпущено 2000 Также вот... Э, 1600 генератор будет выпущен на тысячу, ну и так далее. Когда вот это все закончится, итоговый выпуск данных генераторов планируется вот если мы возьмем первый 33500, когда закончатся все генераторы, больше в этом проекте поучаствовать нельзя. Здесь развитие плавное. Всем советую здесь присмотреться, ознакомиться все здесь почитать также есть здесь white paper вы можете перейти скачать вот он white paper и посмотреть ознакомиться более подробно с данным проектом перехожу вот в marketplace здесь вот есть генераторы, если вы захотите здесь купить генератор здесь также есть инструкция нажимаем вот на генератор вот давайте я зайду в свой аккаунт на счету у меня 65 AVR. Я вывел с приложения в Marketplace. И с Marketplace я сейчас смогу вывести себе на кошелек Metamask. И обменять. И сейчас мы посмотрим, сколько это будет денег. Мы нажимаем на сам генератор. И здесь есть инструкция. Также в дальнейших своих видео я хочу еще прикупить здесь генератор. Я сниму подробную видеоинструкцию. Кто не разберется, посмотрит видеоинструкцию. И там вы точно уже разберетесь, как приобрести себе NFT генератор и на этом зарабатывать проект долгосрочный он может работать год-два-три-пять год никто об этом не знает также еще вот новость по ликвидности смотрите у меня вот есть здесь скриншот я его делал примерно неделю назад даже не помню неделю назад ну, в общем неважно, важно не помню здесь вот ликвидность была 86 тысяч долларов Давайте мы сейчас посмотрим. Сейчас она составляет 94 тысячи долларов. Люди здесь регистрируются постепенно, покупают себе NFT-генераторы и ликвидность растет. Вот если мы посмотрим, вчера ликвидность была 43 тысячи на панкейке, сегодня она уже 50 тысяч долларов. И здесь вот мы можем посмотреть разные транзакции. Чтобы вывести нам с данного проекта монеты AVR и обменять их на доллары нажимаем кнопочку снять здесь вписываем сумму 65 и нажимаю кнопочку вывести я сейчас вот коплю 110 AVR и когда я их накоплю я сниму здесь полную видеоинструкцию как приобрести NFT генератор наша нас вот соединяет с соединяется сметамаском Сейчас нам нужно здесь поставить подпись, заплатить минимальную комиссию и э, наши токены будут у нас на кошельке. Вот здесь небольшая комиссия есть в размере 0,11 центов. Нажимаем здесь подтвердить. Так, заявка на вывод отправлена. Сейчас я дождусь обработки. И мы посмотрим, сколько это будет сейчас в долларах. Вот моя заявка обработана на счету у меня вот 65 AVR. Итак, перехожу на Pancake Swap. Все ссылки у меня вот есть на сайте. Вот они: График токена AVR, обмен AVR на Pancake Swap и на данный момент пара только с Boost. В дальнейшем будет из с BNB. В данный момент это 46 долларов. Довольно таки неплохо. Я сейчас могу нажать здесь. вот Swap. обменять. Далее буст. Через обменник BestChange могу обменять. На любые деньги. И вывести себе на карту. Подробнее о кошельках. Также я оставлю ссылку в описании. У кого нет вообще кошельков. Вы можете перейти почитать статью. Она интересная. И там завести себе кошельки. Также познакомиться с Best Change это сайт там где куча обменников и вы можете там купить любую криптовалюту все ссылки друзья будут в описании ознакомляйтесь здесь вот курс AVR он постоянно прыгает можно также купить самые монетки и пробовать торговать вот к примеру мы сегодня купили по 0,71 центу Ждем, пока он вырастет, к примеру, до 0.75 и продать. И таким образом мы уже здесь будем зарабатывать просто торгуя данными AVR. Ну, я рекомендую работать в долгосрок, накапливать монеты AVR. Если вы почитаете Paper, там будет еще и земля, там много всяких разных заработков будет в данном проекте. В общем, проект очень интересный долгосрочный. Всем советую в нем зарегистрироваться и ознакомиться с данным проектом. На этом, друзья, у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хороших заработков, всем хорошего дня и всем пока.